друзья всем привет это рахманин был долгий зимний кризис творческий ничего не снимал поэтому нет видео нет работы нет видео слава богу обошлись эту зиму без ремонтов перезимовали сейчас работаем Зимой была стабильная работа. Выезжали один раз в неделю. Ничего интересного не было, поэтому ничего и не снимался. Сегодня тоже не думаю, что будет что-то интересное. Но так. Захотелось показать. Такую штуку я еще ни разу не делал за свой многочисленный опыт. Многолетний, так скажем ну посмотрим, может что будет интересное покажу вот именно здесь на этом вот производстве я уже не раз показывал в своих видео здесь делают лодки Волжанка. не знаю, может удастся сегодня зайти на производство, посмотреть но лодок пока что-то совсем мало но посмотрим Ребята работают, обшивают трубу. Еще хотел рассказать, что перед 8 марта, перед женским днем, у меня есть такая услуга. Ну и в принципе она всегда есть. Мы можем поднять букет вашей любимой или нелюбимой девушке, женщине, маме, там, сестре, дочке, я не знаю, кому, кому угодно. Подняли букет цветов а на высоту, да, на неопределенную высоту. Есть, в принципе, транспорт до 45 метров в Самаре у нас, поэтому можем еще организовать. Если кому-то интересно, пишите в комментариях, звоните. Все контакты будут в описании. Вот но очень редко пользуются таким спросом потому что цена конечно дорого. ездить мы дешево не ездим на такие заказы но бывает иногда кто-то радует в 7 утра в окошко стучится молодой человек с букетом цветов И были случаи такие что ее из чайника горячей водой его обливали с перепугу что-то ну, в основном это все конечно дело работает приятно можно заказать шары цветы все это с доставкой к месту приедут люди можно вас посадить в корзину поднять и вы сделаете такой сюрприз был один случай когда жених пытался выкрасть невесту с третьего этажа, чтобы обойти все эти, как они называются, выкупы э и просто выкрасть невесту через балкон. Ну, конечно, за заранее спланированная операция. Вот, но всегда это все интересно получается. А еще один раз был случай такой, когда молодой человек поссорился с своей дамой сердца заказал автовышку есть у нас одно условие чтобы отвлекли работяги в общем есть у нас одно условие чтобы люди которые поднимаются на высоту чтобы что-то подорить не били там окна не ломали имущество потому что люди разные бывают что иногда человек приехал просить прощения это накосячил он там приехал с шарами с группы поддержка там человек 20 набрал людей все внизу кричат там прости его туда-сюда но тут кстати накалилась человек хотел перелезть в окно соответственно мы ему не дали этого сделать по технике безопасности не надо выпрыгнуть из корзины вот и э -э -э -э хотел разбить окошко и по-моему даже он его отрез окошко то есть он ударил кулачком своим вот, ну соответственно я быстренько сложился и уехал не знаю, что дело закончилось но в итоге молодой человек поссорился еще больше чем был до этого так что вот так. Ребята это машину на машину смену. А вот за полтора часа мы сделали одну треть. Что опять сегодня будет на смену. Вот за полтора часа. По а, хотел сказать, что автовышка у меня нецеписиканта. АИЧ-140 ну, с высотой подъем соответственно 14 метров до нижнего края корзины распадъем с 200 кг также у меня есть а, у друзей машина до 45 метров поэтому любую технику я могу организовать есть а, а, манипуляторы экраны как, значит, что обращать все контакты будут все ссылки на мои ресурсы тоже вот так работаем дальше вот прошло 4 часа мы сделали всю трубу Приехали за ними в кемеры вот отправляют, видимо. Норкатись.ру он стоит. Чей-то кабинник стоит. баку Вот в Новосибирск поездит Voyager Даже в Новосибирск вот, синенькая есть а вот лодочка FISH PRO 7 и прокатись точка ру упакованная и ждет отгрузки вот так хранят лодки здесь угу. своей в доставке какие дела Pro-синенькая вот, В Кемерово Буду грузить Еще Приехали на столбик У меня лампочка. лампочек горят, не горят Сейчас я примортирую ну, В общем, отработал я поменяли лампочки кое-где, больше интересного там ничего не было вот надеемся, что будет почаще работа сезон раскачивается весна в этом году ранее думаю, все будет отлично подписывайся на мой канал ставьте лайки до встречи